Всем привет! Я Сема Миреева из Казахстана, город Усть-Каменогорск. Не так давно я начала свой путь интернет-предпринимателя с очень крутой системой Форсаж Инфо. И поэтому я хочу выразить огромную благодарность создателям и организаторам этой системы. Она действительно очень крутая, полезная и важная для бизнеса. И спасибо большое, что дали эту систему в пользование в подарок. Форсаж Форсаж.Инфо я всем рекомендую. Пользуйтесь этой системой. Достигайте своих успехов и самых высоких целей. Всем пока!